Многие спросят, где мою интер, которое я обещал. Ну, ждали, вот держите и распишитесь. Да. Вот. да, вот это друг называется. Я подготовиться, дай, подготовиться 72. дай. Собака. Дай подготовиться. Тяжелое оружие, СМГ, пин -пин -пин. да пошел ты! Ах... СМГ. Пошел нахер. Пожалуйста, отвали от меня, на собака. Пошел нахер. А это моё. Все, мы готовы. Я ига, да-да-да. Идем. И не что молодой, я Блэм. Мэй. Мэй. Мэй. Так. наконец, что Mm -hmm. Mm -hmm. Like you, be strong Uh huh Dude, don't пока Эхо broke the rules, my Yeah. Day are you А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте меня в друзья в ВК, я всех пойму. Э, ссылка будет, кстати, в описании на мой ВК. Может быть, мы еще поиграем в эту игру стендор. Даже может быть с моим другом, да. Кстати, еще кое-что. став я больше проходить не буду. Во-первых, потому что на нем мало лайков, мало подписок. Он собирает даже мало лучших расмотров. Ни одного И также я удалил мир. Нечально. Так что на этом все. Всем пока и удачи.